Забайкалье, медом не казалось Здесь ракетных войск История писалась Армия Читинская Службу здесь несла Небо над Россией Свято берегла Приказы Офицер не обсуждает Ракетчик Он приказы исполняет И вот закончен Забайкальский путь но наш Читинский марш ты в сердце не забудь И пусть судьба нас по России разметала Но ты Чита и нам родной стало В других краях мы службу понесем Но наш Читинский марш еще мы напоем Как с подводной лодки некуда деваться Так и за байкальцем сердцем не расстаться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 Но наш Читинский марш ты в сердце не забудь. И пусть судьба нас по России разметала, Но ты Чита, и нам родной устала. В других краях мы службу понесем, Но наш Читинский марш еще мы допоем. Мы с тобой друг друга за версту узнаем, Хоть теперь по разным тропам пошагаем, Офицер-ракетчик Коль служил в чете Он слуга России Всюду и везде Приказы Офицер не обсуждает Ракетчик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 еще мы топоем